Здоровая. Ну. Как ты? После выхода новогодней обновы на Барвих РП за все время вышло еще несколько небольших, но крайне важных и значительных обновлений, связанных с исправлением множества багов, фиксов и доработок. В том числе такое обновление вышло и сегодня. Попробуем сегодня разобраться с тобой во всем, что нам добавили, что исправили и как вообще обстоят дела на Барвихе на сегодняшний день. Ну а перед началом данного видео я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихе РП. Все условия ты видишь на своем экране но итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании удачи с добавлением нового инвентаря на барвиху рп многие игроки столкнулись с рядом различных проблем над которыми разработчики проекта по сей день продолжают работать и с каждым днем мы с тобой наблюдаем какие-то фиксы и правки по данному поводу если ты по каким-то причинам до сих пор не в курсе как вообще увеличивать слоты в своем инвентаре как улучшать все сумки и рюкзаки на проекте то я специально для тебя уже сделал и выложил такое видео Видео. обязательно переходи на канал и посмотри его если ты до сих пор не знаешь как это сделать я думаю данный видеоролик тебе очень сильно поможет на сегодняшний день инвентарь на Барвих РП это наше все теперь абсолютно все те предметы которые у нас с тобой находились когда-то в различных местах находятся именно в нашем инвентаре неважно будь то твои скины которые раньше хранились в гардеробе будь это номера из команды my Plates, различные аксессуары ресурсы для крафта и даже теперь как оказалось Осталось еще несколько количества новых сим-карт. Абсолютно все это теперь только в твоем инвентаре. Кстати, да, сим-карт теперь можно носить и иметь при себе целых три штуки. И именно как раз таки та сим-карта, которую ты ставишь в основной слот своего перса, и будет работать в данный момент. Также в любой момент ты ее можешь поменять и тем самым поменять номер своего телефона. Если, к примеру, ты просто-напросто не хочешь, чтобы тебя доставали какие-нибудь другие игроки своими постоянными звонками и смс, это очень удобно. Завезли нам наконец-таки шкафы и багажники, и здесь я тебе хочу сказать очень много важных и интересных моментов. Во-первых, воспользоваться шкафом мы с тобой можем исключительно находясь в своем доме или квартире. И если у тебя в имении несколько домов и квартир, то тебе будет необходимо выбрать именно тот, в котором ты сейчас находишься. У каждого твоего имущества будут отдельные свои дополнительные слоты. То есть, грубо говоря, если у тебя два дома, как у меня, сначала ты заходишь в один, выбираешь его через команду Houses, скидываешь туда все ненужные предметы, после чего ты можешь отправиться во второй свой дом или квартиру, также выбрать его через эту команду или в меню дома, после чего у тебя появятся еще дополнительные отдельные 16 слотов в гардеробе. Это тоже довольно круто, довольно удобно. Это касается, конечно же, и автомобиля. Чем больше у тебя автомобиля, тем больше у тебя свободных багажников под твои ресы. Каждый багажник каждого твоего автомобиля будет давать тебе еще по 16 дополнительных слотов. Это крайне сильно помогает разгружать свой инвентарь конкретно на данный момент я столкнулся лишь с одной проблемой пока что не все предметы можно перегружать в свой багажник или свой шкаф возможно не все эти предметы их коды как-то внесены в эту программу в эту конкретно новую механику я думаю разработчики продолжают работать над этим и со временем все это дело допилится поправится и будет работать уже идеально так что если у тебя даже на данный момент не улучшен твой рюкзак или сумка до 10 уровня который отдаст тебе в общей сумме с твоими стоковыми слотами целых 72 слота всю свое лишнее барахло ты можешь скинуть в дом или машину это очень на самом деле выручает и реально необходимо было такое добавить на проект внедряя такую новую сложную механику меня крайне заинтересовал вопрос новой системы этих багажников может ли вообще кто-нибудь допустим если твоя тачка открыта залезть в твой багажник украсть что-нибудь я отправился на боу рынок чтобы проверить это я подбегал абсолютно ко всем тачкам которые были на бау рынке как к закрытым так и к открытым автомобилям. как по Оказала практика, если ты находишься у чужого автомобиля, причем неважно закрытый или открытый он, своровать, достать что-нибудь из этого багажника у тебя не получится. С одной стороны, было бы прикольно, если бы такая возможность все-таки была. Благодаря данной системе можно было бы проводить какие-нибудь интересные мероприятия по поиску авто и подарков, оставленных в них теми же ютуберами или админами. Ну, а с другой стороны, это чревато огромным количеством жалоб от игроков. С другой стороны, опять же, это могло бы обязывать каждого игрока следить за тем, чтобы твой транспорт всегда был закрыт. И не брошен открытым где-то населенной местности, довольно реалистично интересно, как по мне. Но опять же, это вкусовщина. Аксессуары и скины, которые теперь уже находятся в нашем инвентаре, мы с тобой можем продать также через меню трейда, но опять же только в торговом центре. Вообще, все, что мы носим в своем инвентаре, мы сейчас с тобой можем продать на торговом центре другим игрокам, конкретно через свой инвентарь, через кнопку трейд, будь то аксы, скины, ресурсы, рулетки, кейсы, даже номера на авто, теперь все продается на торговом центре. Это довольно. Удобно, теперь не придется ездить, чтобы продать свои номера в тот же какой-нибудь ГИБДД. Также в магазин одежды был добавлен некий скупщик одежды, которому мы можем продать с тобой практически все ненужные скины. Естественно, квестовые какие-то тематические скины продавать мы ему не можем. Мы можем продать те скины, которые продаются конкретно в данном магазине, и, как оказалось, еще и донатные скины. Вот скин Джека воробья, я могу ему продать, но довольно дешево. Здесь все просто, чтобы продать необходимый скин, его сначала необходимо одеть на себя и после. После этого подойти к этому NPC и нажать кнопку «Alt». Ну а дальше согласиться на ту сумму, которую он тебе за него предлагает. Кстати, если ты продашь какой-либо скин, тебе автоматически бесплатно взамен выдастся скин бомжа, который, по идее, пропадет, если ты оденешь еще какой-нибудь свой новый скин в будущем. Также теперь у тебя не получится продать свой автомобиль на боу-рынке другому игроку через команду Slash Sell car. Через эту команду твоя тачка теперь будет сливаться исключительно в гос за полцены автосалона. При продаже будь внимателен, смотри, не посливай все свои тачки в гос. Разработчики, я смотрю, сделали упор на то, чтобы все, что мы теперь с тобой продавали, передавали, все это происходило именно через трейд, через твой инвентарь. Поначалу, конечно же, кажется, все это дело довольно непривычно, но опять же, это сделано в угоду удобства игрокам. Это касается и продажи домов. Команда Change House тоже была убрана из игры. Опять же, продажа домов игрокам, возможно, только через трейд. Короче говоря, как я тебе и сказал, рано или поздно на Барвихе будет теперь все абсолютно решаться только через твой инвентарь. Только через твой трейд, через меню крафта, меню багажника, меню твоего гардероба. Как и сказал я тебе в самом начале, теперь на Барви ХРП инвентарь это наше все. И на нем скорее всего будет завязано чуть ли не 50% нашего с тобой геймплея. Также есть информация о том, что пофиксили какой-то баг с прохождением тематических новогодних квестов, конкретно за Снегурочку. Честно говоря, даже не знаю, что там был за баг, ведь я прошел все эти квесты иди до Мороза и Снегурки еще неделю назад без каких-либо проблем. И забрал свои призы не знаю насколько актуален сейчас данный ролик если он тебе нужен то обязательно отпиши мне об этом в комментариях и тогда я выложу данное видео на канал ну а в целом как тебе такие новые изменения обо всем об этом все свои мысли обязательно напиши мне в комментариях ну а на этом у меня пока что для тебя все продолжаю держать тебя в курсе всех последних событий пока